Итак, всем привет, с вами снова я, Скайзер Кит. Сегодня у нас уже вторая часть выживания в Майнкрафте, храм испытаний. Сегодня мы должны э, выбрать дверку, куда мы пойдем. Нет, дверь нас в не пускает, сказал нет. Я не пойду к нему. Сказал нет, значит нет. Так, к нам здесь надо идти. А. Так, одни тупыки. Одни тупыки. На -а, а ты зеленый-бух-бух. Зеленый бух-бух. Ненавижу тебя зеленый бух-бух, а Тут вот все, что хочет. Зеленый бух-бух, блин, черт возьми. Что тебе мешало? Спокойно, взять и уйти от меня. Псина пошла вон, а? Шел вон. Вот теперь и не говорите потом, почему я использую гейм-мод. Ну ты-то, псина, вон отсюда! Ты-то хоть не будешь взрываться! Еще один взрывающийся чел. Вот вам что, лень что ли? Ну не взорваться лишний разик. А? Ну подумаешь. Вы не взорвались в лишний разик. Ну что такое? А? Чувством. Мир что ли произойдет? Да куда идти-то надо? Что? <свес> да, ⁇ -мо ⁇ я не хочу. Это нереально, вы понимаете? Это не реально, вы понимаете. Так. <свес> Это трудно. Еле, ⁇ -мо ⁇ успел. Э -э, а где здесь был выход? Подожди-ка. Подожди. Я не понял. Значит, этот бах-бах. Здесь взял, бабахнул. Нет, там было другое. Бах-бах здесь был ни при чем. Так мы должны были здесь появиться. Должны были паркурить. Но так как я не люблю, не умею, не хочу, то мы должны идти сюда. Мы должны сделать так. И потом еще вот так. Да. Это неправильно все-таки сделал. Правильно, мысли человек. Ну, кто хочет поверить? Иди ко мне, я с вами. Да. Боже мой! Что это такое? Я его успокоил. Ты я его укротил, да? Видите? Это да, твой налево. Так. Эх, эх, эх, эх. Вс. Понятно, что это здесь было. А это мне зачем? Так. Так себе. Вот так вот. Вот это вот бахать. А два Вот этот. Хм. Это место этого. Это бах вместо этого. Вот так вот все. Подождите. Итак, мои друзья, я снова с вами. Пошел ты нафига. Давайте кто на меня? Вот теперь так. Кто на меня? А что, некому, да? А я знал. Хм просто я хочу вот с этим говнюком драться на равных. Короче, это типа опять барина. С которой я опять должен был вынужден бежать. Так, получается, я дальше захожу. Меня здесь должно кого рода встретить, но они, к счастью, не заспалились. Хм. Я в который раз не знаю, зачем то Здрасте. Это я все так подсвечиваю. Хуй, золотая Ты, кстати, это откуда? Откуда? Откуда он появился? Откуда он появился? У меня он, вот просто... Позитика. Эй, это я хочу догадаться. Это у нас типа... Откуда вас здесь только? А, вы вот откуда идете? Это у нас умный эфир. Да? Ты вообще... Вы люди, вы пацаны, вообще что? ли? И они обурили, все, это обурение. Дошли да вы, вон, на? Все. Я закрыл так свой приход. А теперь горите в аду. погорело. Погорели. Тиганки. Так, а нам теперь куда? Куда нам, кстати, надо было пойти-то? По идее он должен был открыть какой проход, да? Угу. Но не к вам, да? Все. Фу. Так, я понял. Они опять на меня навиваются, ребят. Вот вы посмотрите на этих гранюков. Так, куда? Куда? Ага. Вы мне... Так, они мне надоели. Я вам говорю, ребята, от всей души. От чистого сердца. Они мне надоели. Это что... Это был конец. Я знал, что это здесь был конец. Ой, башка крипера и -э -э -э -э. мы прошли эту маленькую башню тогда была небесная башня была в тысячу раз Фух. мне кажется веселее там было на три части здесь на две да а что здесь ну ладно в, в любом случае спасибо за внимание ставьте лайки всем пока Всем удачи и пока!